Мощность фрезера Лина 25 022. Скорость вращения измеряется количеством оборота призыв в минуту. Так максимальная скорость вращения фрезера Лина 25 000 оборотов в минуту. Крутящий момент Лина 25 000 1 ньютон на сантиметр. Таким образом, этот фрезер позволяет сделать только аппаратный маникюр и коррекцию ногтей